Так, всем добрый день! На этот раз у нас на распаковке находится компания GGC MCSD12 Это водонепроницаемый бокс для хранения SD и SD карточек в 13 штук как SD так и microSD карточек вставляется вот в таком вот коробки картонной. То есть, можно посмотреть. Внутри находится непосредственно сандбокс. полиэтиленовом пакете, то есть выполнен из пластика, водонепроницаемый есть ушко для того чтобы подключить карабинчик и повесить там на пояс рюкзак или на шею как вам необходимость есть где бы разместить вашей sd карты дальше есть замок тоже пластиковый так и внутри находится отделение из резины для того чтобы устанавливать ваши sd и микро sd карточки так ну и давайте посмотрим то есть вот есть sd карточка Вот мы ее размещаем здесь. Можно еще одну. Дальше. Микро SD-карточка. Ничего не упады. То есть, ну и так можно разместить по 6 на каждой крышке ну SD карточек и micro SD. То есть, ну, единственное, располагаться будут друг под другом, то есть все 12 то есть если у вас карточка заполнена можно перевернуть удобно пользоваться закрыли защелкнули и у вас всегда надежно хранятся ваши карточки. всегда их можно достать и разместить, как вам необходимо. Вот такой удобный кейс, для хранения вашего контента. Так, всем спасибо за внимание, кому это было полезно. Удачных распаковок, покупок, до следующих видео. Всем удачи и до свидания.